замечательно ой ё-моё ты слышишь ты его слышишь ты должен его слышать прислушайся слушай внимательно он уже здесь ты слышишь ты слышишь, черт возьми, как он приближается к тебе, да? А я, ребятки, слышу, к нам пришел новый совершенно хоррор под названием «Layers of Fear 2», друзья, да? То есть это психологический хоррор от первого лица с глубоким сюжетом и обширным пространством для исследования. Главный герой – голливудская звезда, что играет главную роль в фильме загадочного режиссера, ради... решившего провести съемки на борту океанского, я так понимаю, лайнера. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас ждет в этой игрушечке Да, ребятки, сделаем сегодня мой новый первый обзор по данной игре Посмотрим на основные моменты, да Ну и, конечно же, может быть, и заинтересуемся, если она нас как следует зацепит И сделаем прохождение и серию прохождений по данной игре Игрушечка, кстати, совершенно новая, а вышла она буквально на днях, 29 мая этого года, и уже с нетерпением ждет, когда же я, черт возьми, в нее сяду и поиграю. И да, друзья, это случилось, давайте уже это сделаем, давайте, друзья, нажмем на какой нибудь из уже этих вкладочек. Да, давайте, я нажму на первую и запишем наш совершенно новый сюжет, нашу сцену, да, мне предлагают передвинуть ползунок так, чтобы изображение слева было... А, ну это понятно, значит. Ребят, только-только запуская при вас, как видите, игра уже русифицирована целиком и полностью. Единственное, что я хочу заглянуть это в настройки. И меня интересует, конечно же, изображение, да. Мне предлагают э, сразу же выставить все... Все качество на низкое. Я, наверное, друзья, с ними соглашусь. Потому что, да, действительно, мой компьютер, скорее всего, нам максимал как и не вывезет. Давайте, ребят, начнем новую игру. Давайте уже начнем новую игру. Ты слышишь, как он к тебе приближается? Так, нам предлагают продолжить. Ну что ж, очутились мы вот в таком вот в непонятном месте, я вам так скажу. Это у нас комната где с потолка течет и здесь очень сильно качает, друзья, из стороны в сторону. такой ощущение, как будто я, когда иду, раскачиваю всю эту лодочку. Так, тут водичка. Так, и что у нас делать надо? Где это мы вообще оказались? Не понимаю, назад дороги нет. А звуки-то слышите какие странные, да? Звуки скрипящего корабля. Впустите меня в какую-нибудь дверь уже. Впустите меня, черт побери. Что че я здесь забыл на этом корабле? Что я здесь делаю вообще? Что это такое на картинке? Что это за дерево? Что это, черт возьми? Везде все горит. Мы куда попали? Это дом какой-то, да, на дереве? Это клевый дом на дереве, друзья. Идем дальше. Я не знаю, зачем мы здесь вообще. Зачем мы сюда попали? Это сон или что это такое вообще? Так, ладно, давайте двигаемся дальше. Я не уверен, что я смогу выжить. Но, по крайней мере, я еще не утонул. Так, что у нас здесь? Что-то все развалено, как будто бы наш корабль попал. Ну, это верно же, мы на корабле находимся, да? Это корабль попал. Так, нажмите и переместите, чтобы открыть дверь. Это что, бочку надо переместить, да? Или что переместить? Кого переместить-то мне предлагают? Так, ну shift у нас, по крайней мере, работает. А, надо, наверное, какое-нибудь кресло передвинуть или что? А, нажмите и переместите, чтобы открыть дверь. Что переместить-то? Что же переместить и какую дверь открыть? Ага, мне предлагают вот эту дверь открыть. Ну что ж, давайте. Ага, вы видите, как здесь можно открывать двери? Нам, не, нам нужно не только нажать, но еще и в, в бок отвести. Так. Так, что здесь у нас? Туда можно? Нет, туда нельзя. Да, давайте следующую дверь открываем. Раз. Что у нас тут? Как темно! Черт, как темно! А? Что за странные звуки? Что это там такое показывают? Что это здесь? Что это такое? Как жаль жаль. Are... Ты что сделала? Ты что, баба, делаешь-то? Ему что, голову-то оторвала? Ну, капец вообще просто какой-то творится здесь. Полный капздец, друзья мои. И мы становимся а, участниками какого-то интересного сюжета, как будто бы какого-то фильма. Вот эта заставочка, она мне напоминает, как будто бы какой-то кадр из Санта-Барбары какой. Но это у нас загрузка всего лишь навсего. Продолжаем. Так, так, так. Не спи. Ты, ты сыграешь свою роль, ты будешь спать, ты не будешь спать. Опять на корабле, друзья, где-то у нас сон жалкое оправдание. Так, так, так. Как и ты? Хм. Че это он мне грубит, а? Все приготовления сделаны, твои, игруш... твои игрушки наверху. Че ты там не говоришь-то, я вообще не понимаю. Время не ждет, даже актеров. Так. Я понял, да-да-да. Так что не трать наши с тобой минуты. Играй! Так, ну, играть-то, в принципе, я люблю, наверное, все это знают, но что за игры, интересно, меня ждут? Вот это вот меня прям заинтриговало, и я прям даже не знаю, что следует ожидать от этого страшного, странного голоса. Так, ребятки, мы можем присаживаться, тот же Control нам это позволяет сделать, мы можем бегать, мы можем взаимодействовать. Что это у нас такое здесь? Давайте-ка нажмем. Ох ты, это какой-то маятник, да, у нас болтает из стороны в сторону, прикольно, расслабляющая вещь, конечно же, да-да-да, сейчас мне это очень пригодится, особенно тогда, когда у меня нервы почти подорваны, на нервной почве я тут нахожусь, так, ладно, я не понимаю, что, где я нахожусь, ну да, вижу опять на корабле, но сейчас здесь смотрю, блин, надо это выключить, все. Сейчас, я смотрю, здесь у нас никакой аварии нет, и все вроде бы более-менее нормально. Создание персонажа, собрать воедино воспоминания грезы и страхи, подготовиться к главной роли. То есть у меня еще не главная роль, а второстепенная. Так, а здесь что такое? Так, угу. Так, нужно у нас э, нажать, чтобы прекратить взаимодействие. Э, так, тут кто-то мне что-то говорит, я не могу прочитать. Э, наверное, субтитры какие-нибудь надо поставить. Сейчас, секунду. Нет, у нас тут никакого перевода, к сожалению, нет таких текстов, поэтому я не могу прочитать. Но здесь что-то, ребятки, написано, да? Кто у кого хорошо с английским, можете потом прочитать. Так, ну что ж, давайте движемся дальше. Мне предлагают здесь создать персонажа. Здесь у нас какая-то тоже записочка. Интересная, полезная, наверное, я не знаю, но мы ее все-таки посмотрим. Давайте-ка создадим персонажа. Что тут нам предлагают? Что же так? Ага, ага, нам можно ее перевернуть, друзья, Сон. Сон. Создание персонажа. Собрать его единое воспоминание. Страх и грезы, приготовить главную роль. И здесь сон. И чё? Чё вы этим хотели мне сказать? Ага, здесь можно повзаимодействовать с этой штукой. Давайте-ка попробуем. Ага, видите, да? Меняется у нас, кстати. Вот здесь экран. И мы сюда, так понимаю, вставляем пустое изображение. И у нас пока что пусто. Но надо будет, надо будет наверное, искать какие-то штуки, которые можно вставить вот в эту штуковину Штуки, чтобы вставить штуковину Нормально звучит, но ну а как по-другому еще это описать? Тут у нас какой-то вроде первый рисунок есть, да, я вижу, уже какой-то стоит Когда я хожу, кстати говоря, да, интересный момент, интересный факт Что у нас тень не появляется Но это, скорее всего, из-за того, что у меня настройки, стать на минимуме Так, тут уже какая-то фотография есть, она очень расплывчатая Ну давайте-ка пойдем дальше Куда мне предлагают пойти? Сюда можно, сюда нельзя, сюда можно. И тут еще лестница наверх, друзья, есть. Давайте по ней поднимемся, прежде чем выходить куда-то еще. Смотрим, что же у нас здесь. Так, это у нас э, это у нас непонятно, что здесь такое находится. Так, в эту дверь, кстати, тоже можно. Э, давайте пойдем с самого краю. Здесь у нас идет подзорная труба. Давайте, ребят, глянем в дальние дали. Ох, какой красивый закат. Обалдеть, а! Да, все верно, мы в море. А увеличить как-то можно? Нет, нельзя. А куда, собственно, увеличить-то там? Все равно везде горизонт. Везде горизонт. Или можно? Ну-ка, еще разочек. Ага, можно, и, ребятки, увеличить-то, оказывается. То есть я вот так могу нажать и увеличить чуть-чуть. Отлично. Так, ну что ж, знаем, где у нас находится позорная труба. Это что, за род дельфин какой-то? Или даже не дельфин, я не знаю. Да, я что хотел сказать-то, ребятки, то, что игра у нас снова про корабль. Мы на корабле. До этого... Недавно я играл тоже в игрушечку, да, там тоже был, был сюжет на корабле, но у нас речь-то о другом У нас сейчас, ребятки, игрушечка в эфире под названием Layers of Fear 2, друзья В первую часть я не играл, поэтому посмотрим, что у нас дает нам вторая часть Так, что у нас здесь за оборудование? Какая-то какая одежда, да, у нас здесь все так прикольно, цивильно, зеркала какие-то Это же зеркала, да, я так понимаю, да-да-да Давайте глянем, что у нас здесь. Тоже какая-то записочка, но ни хрена непонятная. Так, здесь что у нас такое? Тут что такое? Так, что у нас тут на столе? Какая-то лента. Так, ага, это типа я за стол, да, сел и смотрю, значит, на один предмет, на второй. Так, если вставить эту ленту и положить ее сюда, то у нас, наверное, что-то... В... Ага, вот смотрите, как надо устанавливать, да, и... Погнали, друзья, смотрим, что нам тут покажет интересного. Что за фильм такой тут у нас? Это очень старый фильм, я так понимаю. Однажды наступает пора одному сыграть множество ролей. Так. Он наблюдает за другими, а другие за ним. Хм. Он должен соответствовать. С достоинством пройти сквозь несуществующие миры. Он надевает маски и приспосабливается к ним. Каждая маска отдельный персонаж. Каждый персонаж новый слой. Один слой накладывается на другой, и вместе они зовут его. Хм, кого же это? Он должен создать персонаж, который суждено сыграть. Хм, интересно. Какие загадки? А? Или, или окончательно потерять себя? Как все смутно и непонятно. Он погружен в пучину, загнан в угол жизнями, которые не проживал. Муравьи. Я отличительно вижу, что там муравьи. Кто-то выстрелил. Это был явно выстрел. Аж муравьи все разбежались в стороны. Он не сломлен. И стоит на сцене, где каждый должен сыграть свою роль. Понятно. Его роль печальна. Немножко странноватый перевод, но ничего, мы справляемся. И вот, эти, вот мы услышали вот эти вот загадки всяческие разные. И я так понимаю, что у нас подгружается какая-то сцена. Хотя нет, мы там же точно, за этим столом. Мы наверняка можем еще раз просмотреть. Хотя нет, мы не можем просмотреть еще раз. Мне говорят постоянно, что я... Должен сыграть роль Ну, намекают, да, я понимаю же, что мы Все же люди, мы все понимаем, что Мне намекают, что я должен сыграть Какую-то роль Что-то поменялось, нет, или я это Слишком долго здесь провел, не пойму Что-то, по-моему, как-то посветлее, что ли, стало, нет Что-то, по-моему, вообще я не туда Вышел, хотя зашел Что-то, блин, извините меня Что за, за дела, что-то где я вышел-то Ну, ладно Вроде бы там же, а может быть и нет Черт, вообще в другом месте где-то очутился. Капец какой-то. Так, что у нас здесь за бумажинца такая? Посмотрим. Ясненько. Ни хрена непонятно. Ну что там, ребятки, цельно написано. Мне сейчас яблочко, а это груша. Дайте мне грушу скушать. Ладненько, не, не хочу я грушу, пойдемте дальше. Так, что у нас здесь? Ага, закрыто. Понятно, мы не дураки, поняли. Дальше идем. Так, что у нас здесь? Интересные, ребятки, корабль. Сразу видно, богато здесь. Очень круто. Б богатый такой, а богатый интерьер. Какие-то я слышу звуки, а. Что за странные звуки? Так, это что у нас за зеркальце такое? Надо его повернуть. Ой, ой ой ой ой Как спалось? Еще раз. Кто-то сейчас на меня, по-моему, посмотрел с зеркала, да? И оно разбилось. Так-так-так. Что, я его взять-то не могу, что ли? Раз, смотрите, оно раскололось. И сразу мне кто-то задал вопрос. Как спалось, говорят мне. Нормально. Че, не жалуюсь? Вроде кошмары не, не снились. В голову ничего не лезло лишнего. Так, что у нас за газетка? Нельзя газетку почитать. Давайте идем, ребятки, дальше. Ох, как я люблю в таких играх обшаривать каждый уголок. Это у нас окно, а за окном, по-моему, ни хрена пока не видно. На пианино сыграть хочу. Ладно, не буду. Так, пойдем дальше. Вау, как здесь круто. Мне нравится этот корабль. Мне этот корабль нравится. Я так понимаю, автосохранение у нас работает. Давайте, ребятки, идем дальше. Я пока не знаю, какова моя цель, но мне говорят, что мне нужно сыграть какие-то роли. Вы слышите, да, музыку? Опять эти звуки. Давайте. Выключим. И. Слышите звуки, да? Что это за кукла такая? Кукла. Слушай, когда будешь там, просто сделай свое дело. Кукла какая-то. Отправляйся на... И создавай своего персонажа. Лишь это имеет значение. Как-то непонятно иногда, меня немножко переводят. Так, какая-то кукла у нас, да, и я не понимаю, зачем ее здесь мне поставили. Я на нее посмотрел, а толку никакого нет. Так, надо прошарить все столы. Тут что у нас за цветочки стоят такие? Так, цветочки. так, и что дальше? Может быть, эту куклу надо с собой взять, но у меня нет такого перемещения предметов-то, да? Я просто ее взял и посмотрел, и мне кто-то кое-кто что-то сказал. Еще раз включаем этот проигрыватель. Ничего у нас не меняется. Ну что ж, идем дальше. Мне все говорят создать какого-то персонажа. Черт, не открывается. Какого-то персонажа мне надо создать. Ну что ж. Так, может быть я как-то это, что-то здесь упускаю, нет? Так, вот кукла. Вот проигрыватель. Мне говорят одно, другое. Так, а есть какие-то у нас какой-то определенный список задач, которые надо выполнить? Черт, и не в РПГ-шке же. Это же у нас хоррор, друзья. Это хоррор психологический. Тут... Вам не РПГ, надо думать самому. Опять я назад тоже закрыто. Как так-то? Я заперт. Я заперт, друзья. Черт возьми. А, тут в другую сторону есть дверь. Вот я. Чуть, чуть ли, ребятки, не это не пропустил мимо. О, вот это хорошо! Вот это виды, а? Смотрите, как красиво здесь. Вот это я понимаю, да? Вот это прям морское плавание у меня получается. Охренеть. Так, сюда можно смотреть, нет? Сюда нельзя посмотреть, а как бы хотелось. Смотрите, какой красивый закат. Я так понимаю, у нас ночь на дворе, и скорость темнеет, и будет еще веселее. Как раз мы этого и ждем. Так, туда, наверное, можно посмотреть. Это что мы делаем? А, это у нас такая дверь. Здесь открываем, а потом дергаем сюда. Так, нет, еще снизу надо открыть. Давайте снизу еще раз. Так, это открыли, и теперь открываем дверь, друзья. Открываем. Какая тяжелая дверь, да что ж ты будешь делать-то? Надо потянуть на себя, держать и открыли. Вот так вот мы продвигаемся, ребятки, дальше. Так, что у нас здесь? Тут сюда нас нормально пускают? хоть Нормально. Ох, какие богатые коридоры. Ах ты, какой, какой корабль. Хотел бы я в реальной жизни попасть на такой корабль. Что у нас здесь? Да-да, знаю. Я от тебя миллион раз слышал, как ты ненавидишь море. Но уверяю тебя, такое событие пропускать не стоит. Где здесь, в общем... А нормальная, так сказать, пер... нормальный перевод, нормальная озвучка, но субтитры тоже есть, но некоторые листовки приходится читать а, так, основываясь на свои навыки, которых у меня нет, так, так, так. Я имею в виду в плане знания английского языка. Так что ж я каждый раз жалуюсь про это. Мы, ребятки, вообще то играем в игру. Мы играем в игру, и это у нас коррер. Нам предлагают сейчас сесть в лифт. Так, давайте-ка откроем. Да, да, да. И поедем куда-нибудь уже. Закрываем и поехали. Куда он нас отвезет? Так, что мне предлагают? Ага, вниз поехали. Все, все, ребятки, едем вниз. Едем тихо. Что это было? Ну, как всегда, вот езда, езда на лифте вечно чем-то сопровождается. Какими-нибудь событиями ярко выраженными. Так, пора выходить. А моя остановка. Так, дергаем рычажок. Открываем дверь. Ой, мы еще ниже, что ли, поехали? Да, фиг, странно. Чем мы тогда прервали свое путешествие? Все, а ваша остановка. Прошу, выходите. Выходим Выходим, ребятки Так, тут у нас какой-то какой склад чемоданов, я так понимаю, да? Тут гора чемоданов Что Че у нас? Опять какие-то шепоты, да? Там где шепоты, там лежит какой-то предмет, который надо бы обшарить Вот он В этот раз всех пассажиров всех пассажиров третьего класса, прошу, на этот раз проверили нижние палубы. Богом клянусь, если опять найдем зайцев, плавать вы больше, вам больше не придется. Так, свисток. Свисток. Нельзя, ребятки, подбирать нам предметы, а мы просто их оставляем на своих местах. Так, так, так. Здесь мы, значит, все прошарили, все прощупали. Идем дальше. Так, вот тут два у нас разветвления. Или сюда, или туда. Суда у нас закрыто Так, тут что у нас интересного Тут у нас ничегошеньки нету интересного Да, идем дальше, друзья Так, что у нас ждет впереди Опять какие-то коридоры Ну, я так понимаю, нижние палубы, да, судя по оформлению Нижние палубы Сейчас мы здесь и шаримся Что же мы тут забыли-то, я не понимаю Странные звуки Странно, ребятки Странно, очень странно Это что за рыба такая? Что за рыба? Кит такая интересная, не пойму. Я понимаю, если бы на дельфина была похожа, а то ведь они хрен знает на кого похожи. Это рожа. Так. Что здесь у нас в комнатке? Чья-то каюта. Чья-то каюта. И здесь явно кто-то... Как будто бы кто-то есть. Так. Что тут из одежды нового модного? Давайте какой-нибудь прикидончик сейчас себе сообразим. По-быстренькому. А то хожу, тут хрен его знает в чем. Так. Что у нас здесь вообще было? Записочка. Что-то у нас замазано, можно, кстати, нам... А, вот, или я совсем, так сказать, нехороший человек, или я только сейчас догадался, что нажав на пробел, а у нас появляется перевод, да, то есть верхняя часть страницы оторваны. Тот режиссер первым решил снять свою новую картину на борту океанского лайнера, следующего через Атлантику. Детали сюжета держатся в тайне, однако надежные источники утверждают, что главную роль исполнит имя неразборчиво. Вероятно, это логичный выбор, учитывая блестящую карьеру и множество признанных критиками ролей. Похоже, недавние тревожные слухи о личной жизни этой знаменитости режиссера не смутили. Да, друзья, можно на пробел, взяв какую-то листовку, прочитать. Поэтому не так все печально. Что здесь в ящичке у нас? Ну-ка, давайте ка наклонимся и посмотрим. Что-то нам открыли ящичка, а тут ничего нет. Только какая-то мукулатура, да? Ее же нельзя взять? Нет, нельзя. Нам бы иначе показали. Да, ребятки, присаживаться здесь тоже можно. Ну и... И что дальше? То есть что-то еще здесь надо найти, нет? Я думаю, что нет. Так, закрываем за собой все шкафы. Пускай вот так вот будет. Что, мы же совсем не будем тут бесчинствовать-то. Так, здесь что у нас? Здесь закрыто. Дальше идем. Так, что это у нас за комнатка? Что это за вентиль? Нельзя открыть. Так, сюда можно зайти? Можно. Так, или сначала сюда зайти. Что, у нас, что тут? Тут тоже, ребятки, есть дверь, но она закрыта. И так, так, так, осторожнее, тихонечко. Тихонечко. Я чувствую, что, что за мной постоянно кто-то наблюдает. Со мной постоянно кто-то болтает, друзья. Так. Осторожней. Кто там у нас? Кто там светом мигает? А ну прекрати. Так, так, так. Сюда можно выйти? Нет. Давайте, ребятки, пройдем сюда. Что у нас здесь за каютка такая, а? Что тут у нас на столе? Еще одна листовочка, которую мы прочитаем. Так. А служб безопасности. Начальнику службы безопасности на следующей неделе выступают в силу новые протоколы. Вы, нанесете, вы несете личную ответственность перед компанией за их осуществление. Все охранники должны быть до, под, подготовлены к подробному инструктажу. Как вам известно, нежелательные лица уже были замечены на, бор, на борту того, этого судна. Мы должны сделать все, чтобы этого не повторить. Иными словами, проезд без билета недопустим. Да понятно мне это. Я-то с билетом надеюсь. Так, здесь, наверное, тоже что-то надо поискать. Интересно, у меня есть какой-нибудь фонарик, а? Вот ни хрена ничего не вижу. Что там такое вообще? Темно, как у негров в желудке. Извиняюсь за, за выражение. Так. Что здесь у вас? Что-то протекает. У вас тут течь. Надо срочно донести это ремонтному отделу, чтобы все сделали. Так. Что тут у нас? Вентилятор, да? Ай да хорошо. Ай да замотала меня сразу, да? Как я включил вентилятор. Здесь что такое? Это что такое? Это у нас ключи. Отличные ключи. Вот ключи-то можно взять, наверное, да? Отлично. Ключи мы возьмем. Ключи взяли мы. Так, выключаем вентилятор. Здесь нечего смотреть. Так, идем обратно. А, ключи открывают, соответственно, какую-то дверь. Оно а, ну и логично. Так, идем и смотрим. Скорее всего, вот эту дверь не открывают. Да, вот, у нас ключик подошел. Мы, значит, открываем дверцу и идем дальше. Так, ключик у нас остается в дверце. Что-то прям препятствия какие-то, control, чтобы присесть. Ну да, это мы проходили уже. Так, дальше идем. Что у нас здесь? Что-то у нас здесь прям, я не знаю. Давайте-ка идем дальше. Так, так, так. Ох ты. Опять, опять, ребятки, шумы. Тут закрыто и шум, вы слышите этот шум? Смотрим. Лично мы с ним не встречались. Мало кому это доводилось. Вы откуда взялись? Что он, урод, калека, вся эта чушь? Так, мне постоянно подсказывают и дают какие-то подсказочки, что у нас речь идет про какого-то человека, да? Ой-ой-ой-ой, что это было? Что за шуб такой? Тут крыса пробежала, что ли? Все повалило. Черт возьми, тут еще и крысы есть на борту. Черт побери! Я не, я не люблю крыс, я их боюсь. Там что было такое? Что там за странные были звуки? Что за странные виды? Так, тихонечко. Дверь приоткрыта, значит, здесь кто-то был. Загля... Давайте посмотрим в ящичек. У нас здесь что? У нас здесь только ремонтные инструменты. Ладненько. Ремонтировать мы, думаю, ничего сейчас пока не собираемся. А хотя, возможно, они нам пригодятся. Заходим суды и. У нас здесь целая... целый наблюдательный подслушивательный пункт, я смотрю, да. Охренеть, сколько здесь всего. Так, давайте начнем с малого. Так, это что у нас такое? Ага. Азбука морза, что ли, да? Че, я морзянку не знаю. Так, а что у нас такое? А, белый шум. Белый шум, мне говорят. И. И что дальше? Ой-ой-ой, как все заискрило. Ой, зачем я это взял? Ой, что было, ой, что было, а? Черт. Так, давайте-ка еще разок посмотрим. Попикаем. А что пикать-то, я не знаю. И? Что-то, ребятки, мы, короче, натворили. Похоже, у нас все сломалось. Ну, вот так всегда, а? Пойдемте обратно. Вот так всегда. Сейчас мне еще и звездюлей за это валят кто-нибудь, да? Так, по-моему, опять что-то поменялось. Вам не кажется? По-моему, я опять вышел куда-то в другую область. Как-то странно меняется у нас тут локации. Так. Так, так, так. Так, так, так. По-моему, я здесь был. Или не был. Или был. Так. Что-то скрипит, и меня просят проследовать сюда. Почему закрыли сразу? А ну, откройте. Нельзя перед носом у меня закрывать двери. Блин, бутылка выкатилась. Что тут? Кто-то есть? Тут кто-то есть, нет? Алло. Есть здесь кто-нибудь? Что-то я ни хрена никого не вижу, такой затиши, капец. Как будто сейчас кто-нибудь вылезет откуда-нибудь из этого шкафчика, дед? Нет? Нету здесь никого? В этом шкафчике нет никого. Так, ну что ж, я думаю, что надо идти дальше. Так, а здесь ничего нет, что нам надо бы было, надо было взять, подобрать? Я ничего не упускаю, меня же не просто так пустили в эту комнату. Ну хотя я могу ошибаться. Так, ладно, идем дальше, друзья. Так, так, так, что у нас здесь такое? Нету ничего. Так, здесь что у нас такое? Я так понимаю, нам надо идти дальше. Просто идем, ребятки, дальше. У нас пока все под контролем. У нас пока все идет хорошо. Так. Но, если честно, как-то я не уйдет, но себя чувствую на этом корабле. Хрен его знает. Uh, зачем я здесь? Пока что я не определил свое предназначение что за листовочка и что здесь написано? Давайте прочитаем Уважаемый путешественник, прошу прощения за такой напор Но когда я узнала, что мы с вами путешествуем На одном корабле, то не смогла устоять перед искушением Дело в том, что я почитательница вашего таланта ваше выступление мне невероятно близки я преуменьшу, если скажу, что вы нравитесь мне больше всех актеров. Мне хотелось встретиться с вами лично, но если вы удостоите этот клочок бумаги своим автографом, я буду дорожить им как величайшим сокровищем на веки ваша самая большая поклонница. Вот так вот, друзья. У нас, оказывается, даже есть поклонница, а мы не знали. Так-так-так, давайте-ка тогда. Раз у нас есть поклонницы, пойдем их искать. Или они нас сами найдут. Что, что я думаю по этому поводу, я уже сказал. Так, ну что ж, ребятки, двери для нас везде открыты. Выходим, выдвигаемся дальше. Так, так, друзья, что у нас здесь дальше? Что это за комнатка? Так, давайте, ребятки, продвигаемся. И опять эти странные шумы. Я слышу эти шумы. Этот странный писк. Что это было? Кто здесь шумит? Так, мне предлагают, видимо, сюда посмотреть, давайте глянем Репутация у него специфическая Как только актеров не мучает, прежде чем выпустить на площадку Вроде это какой-то новый способ проработки персонажа хм. как по мне, перед претензованной чушь, смирись Так, отказов он не принимает угу. ясно, ясно, что ни хрена ничего не ясно, друзья Что же такое-то? нас здесь произошло. Почему эта ваза упала? И почему она здесь сейчас катается вот так вот, а? Кто-то здесь явно в воздухе летает. Вы слышите эти странные звуки? Они доносятся по всему сейчас кораблю, разносятся. Так, давайте-ка дальше пойдем. Ну-ка, открывайся дверь. Что это у нас здесь? Так, опять ваза упала. Что-то, ребятки, кто-то нас преследует. Выходи давай, выходи, выходи. Выходи из Субрака, где ты? Так, здесь что нам надо посмотреть? Так, еще какие-то документы. Он слегка того, подумаешь, не мудрено, он, он ведь режиссер. Что он такого может сделать? Убьет тебя? Да, я вот не знаю, что он со мной может сделать, а. Это, походу, он туда все вазы разбрасывает, которые здесь потом катаются, черт их возьми. Так, ну ладненько, идем дальше. Какие-то однотипные комнаты, ничего такого необычного я не вижу. Что у нас здесь? Опять мигающий фонарь и странные звуки, друзья. Очень странные звуки. Здесь какая-то комнатка, в которой у нас лежит какой-то клочок чего-то. Думаю, это все игра. Что это такое вообще? Ах ты же, е-мое! Опять он прям передо мной повалил. Так, кто это делает? Кто валит вазы прям передо мной? А ну выходи, признавайся признавайся, где ты, хватит со мной в прятки играть, идем дальше, друзья, так, ну что, что у нас тут, сохранялочка, отлично, все, я уже чувствую себя безопаснее, что-то такая куча всяких, всякого хлама, так, посмотрим, что здесь, опа, это я удачно, давайте посмотрим, от служб безопасности, Икарус, Транса, Атлантик, Всем сотрудникам, как уже известно, большинству из вас на борту нашего судна будут проходить съемки голливудского кинофильма. Мы высылаем вам подробную информацию о том, как, на какие палубы закрыть доступ рядовым пассажирам. Главная просьба актеров и съемочную группу не беспокоить. А, ясненько, понятненько. Не беспокоить, да? Давайте закроем. Да, идем дальше. Фильм, значит, здесь снимали, да? Что это такая? Что за комната такая темная? Оп, оп, два фонаря. А еще будут фонари зажигаться? Замечательно просто. Вы видели, какая здесь прям атмосфера темноты? Замечательно. Вот моя тень появилась. Да, друзья, это моя тень. Что у нас здесь на глобусе? Ах, его... Весь мир театр. Но, актю... Но актеры паршиво подобраны. Кто это говорит? Кто это говорит, а? Крутнул я глобус и какой-то странный голос заговорил. Какой-то, кстати, странный глобус непонятный. Что на нем изображено? Так, вот нам дверь подсказывают, куда идти надо. Давать. Выход есть всегда. Так. Что это как заперто все? Что заперто-то? Выход есть всегда, мне говорят. Выход. Но здесь заперто. И что мне предлагают теперь? Обратно, что вернуться? Идем обратно, друзья. Ага. Ты помнишь? Что помнишь? Что я должен помнить, ты мне скажи? Где еще выход? В какую сторону ты меня теперь свет зажжешь? Надо же еще покрутить. Ох ты, помнишь, кем тебе довелось быть? Пока мир не сказал. Нам нужно стать. Что это за странные такие виды, виды здесь открываются? Кем стать то Еще покрутить, что ли? Опачки, что-то опять я сломал. Идем. Куда? Я, могу тебе всп... я помогу тебе вспомнить. Ну, пойдем. Вечно я что-нибудь ломаю, блин. Что-нибудь заденешь, сразу же сломается. Пойдем дальше. Отлично. Я, по-моему, в этой комнате уже был. Или нет? Или был? Так, или что-то я упустил. Здесь у нас дверь, которая не открывается. Так, здесь у нас глобус был. Ну, ладненько, идемте. Идемте, ребятки. Тут а, не мудрено, что надо идти в те двери, которые открыты. Я здесь точно был, мне кажется. Многие пытались стать частью моего величайшего творения. Словно был какой-то выбор. Лишь один может воплотить эту роль в жизни. Лишь один может создать персонаж на собственных руинах. Так... Да, многообещающий, но ни хрена не идем дальше Какие-то философские высказывания везде Так Что у нас тут? Какой-то странный свет оттуда идет, да? И он только что прекратился, как я подошел Да что ж такое-то, а? Я в тебя верю, а кто там был-то? Кто там был? Кто там светил? Там, мне кажется, или кто-то стоит В темноте, да, похоже там какой-то образ Или мне кажется Но, по-моему, там кто-то стоит и двигается Ну да ладненько Давайте дальше двигаемся. Что нам здесь стоять-то? В меня кто-то верит. Мне нашептывают постоянно, ребятки. О чем я вам и вначале и говорил, что шептать тут нам будут много. Так, что у нас здесь интересного? Что у нас здесь такое? Это что за птичья клетка? А там у нас клетка просто. Здесь все в клетках, друзья. Так, туда мне нельзя. Здесь нужно с замком разобраться. А тут у нас кодовый замок. Я понял, что сейчас мы ни хрена ничего не откроем. Надо искать какую-то подсказку. Я вижу, что, возможно, она вот здесь в птичьей клетке. Да, так. Простись, мистер Харди. Надо выбраться из этой проклятой тюрьмы, пока мы не сглили заживо. Так, есть что-нибудь? Нет здесь какая-нибудь цифра? Вот там что такое? Вроде как цифра какая-то или что? Или мне кажется? Оп! Куда это пропала клеточка? Что это, блин, тут падает, а? Вы хоть поосторожней спрашивайте, где я стою, чтобы, блин, на голову у меня не упало. Реально, чуть на голову не упал этот мешок. Странный мешок и странная дырка, да, на самом деле. Ну, ладненько. Хорошо, что мне повезло, хоть на голову не упало, реально. И что дальше? Как-то можно эти обломки разгрести? Или надо здесь пошариться, чтобы взять что-нибудь, да? Что это вообще за мешок такой непонятно здесь упал? Реально почти мне на голову. Так, может день в темноте есть какая-нибудь записка с кодом? Или что-то в этом плане? Еще раз посмотрим на эту штукенцию. Ничего не произошло. Только клетка куда-то улетела. И упал какой-то мешок. Так, что у нас с дверью? И что я должен угадать? Какой здесь код? Как я это сделаю? Это же практически нереально. Черт возьми. Это же надо столько комбинаций перебрать. Я думаю, что есть где-то код. Надо посмотреть, друзья. Посмотреть. Давайте посмотрим. Обратно нам, конечно же, нельзя. И код должен быть где-то здесь. Так. Мешок упал. Здесь у нас дверь. А вот это, кстати, что за дверь? Я же ее не проверял? Или проверял? А вот это что такое за бумажка? Так. Это у нас явно не похоже на подсказку. Может быть, это и есть подсказка? Ну, не знаю. Вы, ребятки, тут видите что-нибудь? Я лично нет. А, два каких-то матроса Точнее не матроса, а два каких-то Это пиратский корабль, да, я так понимаю И они куда-то плывут а, Кого-то преследуют, видимо, да То есть я вижу, что пират, он увидел что-то А эти уже готовы атаковать Значит, у нас есть что-то рядом И они плывут к чему-то Так, а еще, а в этой что, мусорки? Черт, не, не могу понять Не могу понять, где здесь что Может быть здесь что-нибудь в темноте есть? Надо в темноте шариться, что ли, я не понял Или что? что то что? Или туда надо залезть, наверх? Откуда упал мешок? Черт, побери, а. А, вот же кот, черт, вы видели, друзья, как он спрятан? 4, 2, 9, отлично. А я-то думал, что это такое? Так, 4, подожди. А, как переключиться? Как переключиться? Подожди, подожди. Так, подождите, не спешите, дайте мне подумать. Так, как же переключиться-то? А, черт, его возьми. Тут точно 2, 4, 2, да, вот это у нас, а где, вот это, вот так, наверное, 2, подожди, или вот так, или вот так вот. Фью, черт, не знаю, друзья. Ну, наверное, вот так вот, да, потому что ориентируемся на стрелочки. Так, код у нас 4, а, еще раз 2, 9, Прям таки за спиной. 4, 2 и вот здесь, а, все, просто надо посмотреть, 2, 9, и здесь у нас четверочка. ну что, Открывайся, замочек, пошли дальше, хватит уже здесь сидеть-то, открывайте двери, я уже с нетерпением готов ворваться и все-таки узнать, почему я здесь, что это такое за корабль-то такой интересный, что здесь хотели снимать за кинцо-то, мне прям очень интересно бы узнать. Так, что у нас тут за дверью? Заперто, так, неудивительно, какие-то палки здесь разбросаны, все, все разбросали, везде хлоп... о Первые люди. Замечательно. Так, сейчас мы с ними поболтаем. Что это у нас за рюкзачок are we, are we really такой? Мы правда отправляемся? Лилия, я? Зови меня капитаном бэнсом мистер Харди. Запомню это имя. Квартирмейстер. Не то прогуляешься can. сейчас парея. Не хочу я гулять по Что у нас за мешочек такой? Это что у нас за человечек там сидит? Ну-ка, давайте-ка к нему подойдем. Что это за странная комната вообще? Приветствую. Что это за тень такая? Он сейчас, наверное, исчезнет. Давайте дернем рычажок. Раз Ой Ах ты ж, ё-моё, я-то думал, друзья Оказалось Я думал, живой человек А это просто какая-то композиция Да, то есть Где у нас все вот так вот интересным образом происходит Я могу сюда зайти? Вроде как могу Приветствую, чувак Ну что, выпьем, посидим, а? Ты мне предлагаешь, и смотрю, куда мне, сюда надо встать, да? Или что это за метка такая? Я хочу сначала сюда зайти Нельзя дальше. Ну ладно, я понял, что мне надо вот на эту метку встать. Давай встанем на эту метку и что у нас произойдет? Я встал. Дальше что? У меня сейчас голова закружится. Черт, побери, А у меня голова кружится уже. Привет. Какой-то ты смурной сегодня. У тебя, видимо, был плохой день, как у этого чувака. У него сейчас голова закружится. Ладно, у меня уже от вас башка кружится. Я, по пожалуй, отойду не на много. Да, то есть с вами тут как-то это как-то, блин, не очень. Реально уже крутит А это что, это выключить что ли? Это выключить композицию И и вот сюда давайте тыкнем Так Это что было? Так, еще раз Это что это такое было? А, все понял, да Надо покрутить И поставить рядышком стул Вот сюда, вот да, давайте здесь сейчас остановим Так, попробуем стул поставить Не встает зараза Давайте еще покрутим все, все, все, все, все, все, все, все, выключай. Стул встал, нет, нет, не встал. Давайте-ка еще покрутим немножечко. Поехали, поехали. Я понял, надо установить недостающий стул вот на эту вот область. Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Вроде бы да, вроде нормально. Ну-ка, поставим. Поставится, нет? И раз. Не ставится. А почему так? Я же вроде все правильно делаю. Хей нет. Может еще чуть-чуть немножечко надо подвернуть. Давайте. Ну. Так. Вроде бы подвернули, и. Отлично! Стул встал на место. И что? У тебя заискрило в глазах, чувак. Весь вид на тебя, да? Что мы. Ох ты ж, е-мое! Голова-то твоя садовая! Куда она отвалилась? Да, я тебе помогу, чувак. Да подожди, возьми ты голову, а возьми ее обратно. Не хочешь, что ли? Тебе и без головы, наверное, хорошо. Да, черт тебя возьми. Ну ладно. Оставайся, ты ж без головы. А с тобой что, присесть-то можно? Может, выпьем, нет? На дорожку-то, а то тут совсем не стрёмно скучно. Так, сюда надо пролезть, я так понимаю, да? Присели. Опа! Еще одна парочка веселых ребят. Ну что вы здесь тан танцуете? Скажите мне что-нибудь, какую-нибудь историю хорошую. Черт, видимо, тут так развлекались люди. Но, хотя это же съемочный корабль, корабль для съемок, поэтому это такие сцены, где. Ну, в общем, что я вам, ребятки, объясняю, Сами все прекрасно понимаете. Давайте идем дальше. И идем дальше и не паримся. Здесь столько всего необычного происходит. Непонятного. Пытаемся, ребятки, разобраться Вот такая у нас игрушечка Layers of Fear 2 Очень интересная Очень душетрепещущие моменты есть здесь по прохождению да. Так, это у нас закрыто Прям-таки не знаешь, что ожидать Что это за горящий шкаф? И чувак какой-то сидит Я думал, он сейчас резко встанет и а на меня побежит Нет? У нас какая-то сцена тут разломанная, я смотрю И шкаф горит Но это все заранее по сценарию было заготовлено Дальше, ребятки, смотрим Какие еще у нас сцены есть Какие у нас сцены существуют. О, что за крестик? Мне типа подойти или сюда, или туда, да? Крестик типа нельзя, а это правильный, да, вариант. Но я привык по неправильному пути идти, да? Тут, наверное, у меня что-нибудь на голову сейчас упадет, если попытаюсь открыть. Оп. И свет зажегся. Замечательно. Ой, ё-моё! Что это сзади так все поменялось-то странно, а? Что это было, блин, а? Вы видели, да, тут, тут по-моему, вот сюда вход был, а он теперь поменялся. А тут что-то вообще непонятно, что происходит. Что с тобой, мужик? Ты что? Что с тобой? Не... Нет, они... с тобой плохо? Что это было? Водичка потекла. Блин, да что же все рушится-то? Там что такое? Туда тоже нельзя. Черт возьми, а. Так, а туда, кстати, можно? Нет, я вот забыл посмотреть-то в эту дверь. Может быть, в эту дверь нам можно, нет? Нет, друзья, нельзя. Черт побери, а. Какие здесь моменты-то интересные существуют. Я аж офигеваю от этого. Так, а сюда что ли нам идти или куда? Нет, везде все закрыто, друзья. Только сюда. Здесь тоже крестик опять. Ну, давайте откроем, раз здесь крестик. Там, где крестик, нам туда. Это точно. Так, что это здесь у нас такое? Что это нам надо взять? Это у нас пачка сигарет. Я вернулась, малой. Все в округе прочесала. И нашла, где отмечен для нас путь. Путь? Ага, наверняка его оставили другие пираты. Он приведет нас в безопасную гавань. Так, странно, что это нам опять подсказочку какую-то дали, но я так и не понял. Ну, что-то здесь должно произойти или что? Мне куда? Туда, сюда или сюда. Нет, не пришлось выбирать, здесь все, в принципе, понятно. Прямо по темному коридору. Раз, два, опа, опять что-то ломается. Надо двери срочно закрыть за собой, закрывайте уже. Закрывайте. Так, что у нас тут такое? Непонятно, ну водичка везде Вот вам тут реально не хватает техника какого-нибудь Чтобы это все починить, чтобы у вас ничего не лилось нигде Ладненько Может я на полставки поработаю, чтобы не скучать можно было, а? Где тут главный? Главного мне дайте, я устроюсь на работу Хоть подзаработу. Опять эти двери с крестами, а? Че делать-то? Давайте попробуем в дверь без креста пойдем Но туда нельзя, поэтому надо идти в дверь с крестом Мне кажется, или я здесь был? Или я с той стороны был? Черт У меня такое чувство доживе, как будто я здесь уже ходил Нет? Не ходил. Так, заходим. Трубка лежит. Куда-то аж под кровать начерчена. Опять дверь за нами закрывается. Что у нас здесь в этой комнате интересного? Ох ты, шкафчик. А в шкафчике это что запилюли? Цифра 2, ребятки, запомнили? Да, я их, кстати, с собой взял. Я правда не знаю, что это. А есть ли у нас инвентарь вообще? Ну-ка, давайте посмотрим, как у нас типично в играх инвентарь отображается. Нету здесь инвентаря? что то я же он должен быть, правильно? Нет, ребятки, нет у нас инвентаря. Он тут, я думаю, сам использует все по назначению. Так, это у нас что за дверь? Закрыто. Я, что такое с дуболом-то? Я же оттуда пришел там на в самом деле, а. Ну что ж, дальше давайте смотрим. Тут закрыто. А тут должно быть открыто. Я так и знал. Так, что у нас здесь? Здесь что у нас, друзья? Прямо или на... направо? Оп! А почему нельзя зайти? Пустите меня! Пустите, я сюда хочу! Откройте двери, блин! Откройте! Я в вашу комнату хочу зайти. Ладно, пойдем направо. Так и знал, что придется идти в обход. Опять странные звуки. Опять, друзья, странные звуки. Что это здесь за гроб такой? Что это за странное такое корыто? С какими-то бумажками. Ну, непонятно, непонятно пока что. Дальше идем, друзья. Дальше идем. Что у нас здесь за закрыто? Не должно быть закрыто, надо открыть срочно. Там у нас что? Все как-то таинственное. Давайте, ребятки, заходим в эту комнату с другой стороны. И что мы здесь видим? Один парнишка сидит. Вы что какие все развалились здесь? Вы что, отдыхаете, что ли, или что, после долгого трудового дня? Да, блин, реально вам реально, сантехника не хватает. У вас здесь все сифонит. У вас все льется и бежит со всех сторон. Ладно, идем отсюда. Идем отсюда, пока корабль не... Что это было? Что это было? О, вот эта штука мне нравится. Это не закрытая дверь. Давайте сюда зайдем. Вот эта, кстати, штука мне нравится. Давайте ее возьмем. Опять крестик. Вот он, мистер Харди. Самый быстрый корабль в мире, готовый на всех парусах отправиться в край пламени. Я не вижу пару парусов. Ши, нам нужно попасть на борт незаметно. Да, прикольная труба, кстати, да, смотрите, подзорная труба. Наверное, надо ее взять. Ну, что ж ты положил-то ее, надо было брать. Возьми ее, возьми с собой, пригодится. Будем смотреть в дальние дали. Так, здесь что у нас за комната? Опять какая-то... А, радиоустановка, нет, нет, никакой здесь радиоустановки Это просто комната для хранения, видимо, каких-то архивов Что у нас здесь написано? Давайте посмотрим Время и описание событий 22.05 окончание перерыва 22.30 последний механик покидает судно по сходням на кормовой палубе Е 23.00 патрулирование береговой линии у судна 23-27, патрулирование у зоны погрузки. Видел чей-то силу силуэт. Маленький, предположительно, ребенок. Попытался догнать, но никто не, никого не нашел. Запись обведена красным. Так. И 0-0, окончание дозора. Вот такие, ребятушки, подсказочки. И вот такая у нас, ребятушки, игрушечка Layers of Fear. Я... Чувствую себя реально здесь некомфортно, вообще в хорроры приходится играть достаточно редко, ну а когда получается играть, то прям даже, знаете, мурашки по коже, если честно, идут от, того, от этого непонимания, что здесь происходит, да, в принципе, надо разбираться, ходить. И тогда мы достигнем самой сути. А, ну что ж, а, наверное, на этой торжественной ноте я сегодня и закончу наш с вами обзор, наше с вами первое прохождение, первое погружение в данную игру. Ну если, ребят, вы хотите, чтобы я и в дальнейшем начал ее проходить, а, жду ваших комментариев, жду ваших откликов по поводу данной игрушечки. Лично я а, ставлю ей 7 из 10 возможных баллов в качестве как хоррора. Ну, если честно, судить по ней досконально я не могу, как надо, потому... Потому что я в нее толком еще и не поиграл, а только начал. Вот, ну и поэтому первый мой взгляд, он останавливается на отметке 7 из 10, так сказать, по хоррор-шкале. Ну а какую, ребят, вы оценку поставите данному новому хоррору, пожалуйста, ставьте и пишите в комментариях. Буду, буду рад посмотреть, и сделаю для себя определенные выводы. Ну что ж, ребятки, играйте только в самые крутые топовые игры и всем приятного геймплея!